Ну что, друзья, вы готовы услышать еще одну порцию анекдотов от Джеки? Такой вот лайк? На уроке математики вызывает Ловочка доске и спрашивает: Ловочка, что будет, если от 100 отнять единицу? Ловочка подумал, подумал, почесал свою макушку и отвечает: два нуля Тамара Ивановна.